Конфликт между Сербией и Косово. Приведут ли напряженные отношения между странами к вооруженному столкновению? Прямое, грубое, циничное нарушение Косово-Албанскими своих обязательств в условиях незавершенности правового процесса, призванного урегулировать э, проблему свободы передвижения. Новости из мира юриспруденции. В КФУ прошел ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Мария Янышева. Казань претендует на звание молодежной столицы стран Организации исламского сотрудничества. В связи с этим Казанский федеральный университет посетили представители Организационного комитета. В рамках визита гости посетили Музей истории Казанского университета. Также в ходе встречи был представлен опыт КФУ в сфере молодежной политики и работе с иностранными студентами. На заседании ученого совета Казанского федерального университета обсудили открытие новых лабораторий и продвижение по проекту 2030. Подробности в сюжете. В заседании ученого совета открыла церемония вручения наград Республики Татарстан и Российской Федерации 13 работникам Казанского федерального университета. В рамках мероприятия ректор обозначил 5 стратегических проектов, вошедших в программу «Академического лидерства. Приоритет 2030» и сообщил о скором расширении структуры университета. Второй этап защиты проекта, куда были допущены два вуза из Татарстана, состоится 2 октября. Мы формируем инновационную платформу. Главная задача стоит, чтобы мы научились коммерциализировать результаты научных исследований. Вы знаете, что мы постоянно или постепенно создаем инфраструктуру. Значит, республика передает площади, сейчас все документы находятся в Москве, 19 тысяч квадратных метров под технопарк. На днях мы выиграли грант на 300, если ошибусь, поправите, на 318 миллионов, как раз на создание центра по Изучание, активации генов, животноводство. На тайное голосование было представлено два кандидата для соискания премии президента России в области науки и инноваций. Недавно молодые ученые Казанского университета также получили гранты Министерства образования и науки в размере 15 миллионов рублей на открытие научно-исследовательских лабораторий. Вчера пришло подтверждение дополнительного соглашения на финансирование этих лабораторий. По условиям конкурса мы должны открыть такие лаборатории. Это интеллектуальная химическая робототехника в химическом институте и лаборатория гидратной технологии утилизации хранения прониковых газов в институте геологии и нефтегазовых технологий. Члены совета утвердили 15 претендентов на должности профессора, преподавателя и старшего преподавателя. Были рассмотрены 9 кандидатур на присвоение ученого звания и единогласно принято положение о корпоративном гимне КФУ. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы, Универньюз. 106 российских университетов вошли в программу «Приоритет-2030». Все отобранные университеты получат базовый грант в размере 100 миллионов рублей. С 1 по 3 сентября пройдет дополнительный конкурс на распределение господдержки в рамках специальной части гранта. На второй этап защиты проекта допущен два вуза из Татарстана – КФУ и КНИТУКО ХТИ.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 журнал «Вестник гражданского процесса». Традиционно мы, конечно, рассказываем о нашем журнале, о некоторых итогах, о наших планах. И также прозрачных материалах мы разместили 58-й номер, который уже 10 лет издается. Этот журнал 58 номер сегодня будем мы презентовать, также дарить всем участникам симпозиума.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 все лучшие процессуалисты страны. Я хочу пожелать и форуму, и Казанскому федеральному университету процветания. Симпозиум для участников завершится 2 октября экскурсионной программой. Энджи Александр Кузнецов, News. На протяжении недели между Сербией и Костово нарастает напряжение. Стороны приводят свои силы в боевую готовность. Белград разворачивает у границ тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта, узнавала наш корреспондент Елизавета Никитина. Минувшие выходные в сербские СМИ распространилась информация об активности боевой авиации у административной линии с Косово. Военные самолеты, вертолеты армии Сербии около полудня трижды провели патрулирование воздушного пространства. В чем причина разразившегося конфликта, рассказал эксперт Казанского университета сербское население, оно как бы оказалось в результате отделения Косово как бы ограниченным в своих правах и возможностях, скажем так, да, и, соответственно, вот на протяжении всего этого времени идет слабая тенденция как-то все-таки исправить ситуацию, да, и уравнять всех жителей Косово, ну, как бы в своих правах, но, к сожалению, вот эта ситуация, она не... В республике Косово, помимо внутреннего противоречия косовских албанцев, сербов и хорватов, имеется внешняя проблема. Запад, в частности Соединенные Штаты Америки, с одной стороны всячески поддерживает косовских албанцев, в другой эти же силы пытаются надавить на сербов. Россия со своей стороны всячески поддерживает сербский народ. Ситуация, когда помимо внутреннего конфликта вмешивается еще и внешняя сила, говорит о том, что проблема имеет достаточно сложный международный правовой осторожный. Из которого мы никак не можем выйти. В чем же интерес Запада касательно поддержки албанцев? Югославия традиционно называют партнером России. И, собственно говоря, смысл уничтожения Югославии, состоял в том, чтобы ослабить присутствие пророссийского элемента на территории Европы. И поскольку сербы до сих пор остаются все-таки самыми, наверное, преданными союзниками России, поэтому любое э, давление на сербов – это в то же время давление на российских детей. По словам политолога, если бы международное сообщество село за стол переговоров и удовлетворило интересы всех заинтересованных сторон, то, скорее всего, ситуация бы разрешилась. Елизавета Никитина, Ариадна Кугушева, Универньюз. В честь 230-летия со дня рождения Сергея Аксакова в Казанском федеральном университете появится памятник писателю. Бронзовый бюст планирует установить во дворе главного здания, рядом с памятником Льва Толстого. Преподаватели Института дизайна и пространственных искусств КФУ провели мастер-класс для обучающихся университетской школы. Подробнее об этом В следующем сюжете.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 На этом все. В студии была Мария Янышева. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!